Всем привет. И мы тут будем угонять ад ментов, короче, позвольте. Да. Я, я вот жду, как вы видите, Никиту. Никита еще ездит где-то. Ссылку, ой, ссылку на сервер, то есть на IP-сервера мы выложим под описание видео. Ай, у 125 гривен. Как это плохо, как это позорно. Вот. Я подарочек нашел, я подарочек нашел, ура! Ух ты, я еще О. О. У меня лазер есть. Я крутой. Давай, Ник, ты пока подарки выбираешь и пока это. Некий ты представляешь, я такой, Никит, ты представляешь, я такой крутой бомжик. У меня все есть. Давай, я тебя жду, есть. Я... Ты представляешь? некий посмотри, У меня на спине Миниган, На Короче, одета, короче, этот броник, и тут на и тут впереди, короче, сандресс, мультиплеер, еще кейс с собой, и шапка новогодняя. Давай. О, Ники, давай будем банда новогодних, короче, этих, короче, подъедешь ко мне, тут, короче, можно новогоднюю шапку на себя надеть, понял? И я еще на себя надену повязку на глаз. Я те, мы тебя, короче, вместе с, в команде с тобой. нет -то с кем поменять надо. Где ты? Я не вижу тебя, блин, тут светят, ты дебилы, заколебали. Где ты? А. Там, где машины... О, маршрутки, маршрутки. Пардон, маршрутки. Ты понял, короче, тут, короче, спаун такой, тут там маршрутки вот эти ездят, ездят короче, остановка их нету. И, и еще и эти, такси. Понял, Никит? А. Шаминты менты заловили? шо, -шо? Как? А, вон тебя бьют тут это, да? А как? Ты где едешь? Это там, где такси, знаешь, это когда заходишь такси? Как? Как я тебе помогу, если я не знаю, где ты? его в жопу ко иди. Бля, что тут за беспорядок? Я офигею. А так ты, ты повидел, какой у меня тут беспорядок? Ух ты. Тут, блин, маршрутки сами всегда, блин. Короче, блин, едет не ну, нет вообще? Капец. Я как буду когда идти буду от меня зеленый дым такой сходить будет прикольно. Ну вот иди. Ой иди со своим флотом, морской флот. Жоп. Извиняюсь за матюки. Едь быстрее, короче. А чё? Ого, корвалов, я тебя найти не могу. Ладно, давай... Давай на другой сервак зайдём. Так надо на другой, значит, сервак зайдём. Да, я... А у тебя нету проблемы, у тебя лагает из-за того, что... сервак, на серваке много людей, понимаешь? О, кидай. И мы еще продолжаем снимать. Вот это 7886, да? И мы продолжаем, только уже заходим на другой сервак. Потому что на вот этом серваке что-то лагает слишком. Вот, град РП. IP, ссылку на этот сервак не кинем под описание. То есть его... Это этот сервак очень хороший, на который мы сейчас заходим. А, сколько? И пауза, я сейчас приду. И мы продолжаем, я захожу обратно. Улё, всем привет, это опять МС Паша и Никита. И мы продолжаем играть на серваках. Сам РП. Это тоже хороший сервачок. Советую на нем поиграть. А я, ее, а я ее, и не останавливаю. Я паузу делаю. И да. Моего кота взяли на чтоб он этот пошел кошку осеменил, понял? когда сейчас только шоли. Пиди йоу Да нет, я зашел уже на этот. Я тут, короче, общаюсь, короче, с пацаном я типа сейчас админку попрощу. Да. Но... Я зашел уже на него, я... Ж... Ники, давай, я зашел уже. Я зашел на... Я уже на гранд РП, вот этот, зашел уже. Я ж прошу этого пацана, чтобы он меня лидер куда мне, блин. Я жду, я ж... Хочу, он мне не дал, он он ушел от меня, скотина. Да не этот, ну, этих, блин, лицензий комплект. Ани он... Я? Вот, Карвало, вот он я. Вон, видишь, мне дашь шлем, вроде. Давай. Вот он я! Сзади! Дура, сзади. А чё ты какая-то одежда не такая, как всегда? А, да, ты еще не зам никакой, да? И мы поехали, помтимся. Да, и мы, я продолжаю, как, я продолжаю, пока снимать, а Никита начал. Как бы да, Я сзади еду, я не понял, куда ты смылся. Я еду, еду по прямой. О, вот, все, едем, и мы продолжаем. IP вот этих двух серверов, на которых сейчас мы играли, видео было, я выложу под описанием. Я говорил это неоднократно в этом видео что мы будем снимать видео по РП на рп серверах и на ДН. еще расскажи Никит